Всем привет! С вами Сергей. Вы на канале Bike Every Day. О, получилось даже в рифму. 13 февраля решили открыть сезон. Сегодня у нас маршрут на 120 километров плюс с доездом домой. Ну, получится 130. В общем, может чуть больше. Едем не спеша в раскаточном темпе, потому что начало сезона больших нагрузок нежелательно делать за бортом у нас 0 днем обещают до плюс 4 как для февраля отличнейшая погода для покатушки пару дней назад еще лепил снег но уже все успело подсохнуть так что будет сегодня минимум грязи и максимум асфальта едем в сторону килова на дамбу туда ну все, до новых включений Сегодня у меня новая ветрозащита на камере. Посмотрим, как она себя проявит. Должно быть поинтереснее теперь по звуку. Но это я смогу понять только лишь в конце покатухи, когда буду уже дома. есть велодорожка. Сколько раз здесь был, не обращал внимания на нее. Класс. И что немаловажно, на ней нет людей. Но это больше связано с тем, что сегодня воскресенье и полдесятого утра только. Но все равно приятно ехать. Лизайн, на удивление, сегодня показывают точные параметры по температуре. Обычно выезжаешь, у него там минус 15 даже летом. Сейчас 0, вот, все как положено. Надеюсь, я не сильно опоздал. У нас Идем. тут обновочки да, да, да, в велопарке. На у нас батальон велосипедный в сборе. Урушаемо. Ну, да, маршрут да. все загрузили, все хорошо. Да, у нас <связь> был маршрут. Не потеряйся, да там если... проехали и уже 25 километров я обнаружил один косяк. Очень существенный. Лизайн у меня ничего не записал. Потом а кто-то добавит меня наверняка. Едем по бетонке. Тут 7 километров этой знаменитой раздолбанной дороги. А дальше идеальный асфальт. О, конкурирующая группа. А ну, ребятки, ля, они шерстяные такие, ты понял? Еще их не побрили. А, ну да, на зиму отпускают. Так, у нас сегодня международная покатуха, вернее, междугородняя, я бы сказал. Ребята поприезжали с Белой Церкви с Борисполя есть прикольно видеть на покатухах новые лица так что не стесняемся приезжайте будем катосить мы снова на этой дамбе как неожиданно Тальская погода, не правда ли? Отлично. Пингвины, Пингвины вон сидят. не нерестятся. Да, нерест пингвинов. Пока, пока стоит лед, они еще насиживают яйца. я вырежу. Что? <смех> Внесли немного разнообразия в наш скучный асфальтный маршрут. Руки тому, что маршрут Согласен, я его скачал. Мне обещали здесь асфальт, я ничего не знаю. И скорее всего он тут есть, просто под слоем небольшой грязи. 60 мы позади Осталось еще 60 Шикарная погода Для катки сегодня Тем более, можно сказать, для первой В этом сезоне Ветра практически нету, Если есть, то он боковой он Не ощущается По температуре плюс 4 Сухо В общем Грех не катнуть было сегодня Пожалуйста. Пожалуйста. Вы что? Выехали на оживленную трассу, такую уже мало приятного, конечно, езды здесь, но это часть нашего маршрута, ничего не поделаешь. Техничная пауза. О, что-то такой чистый, аэродинамичный руль. А как эта модель называется? А, вот название. Да, Грейл. А, я понял, да, Грейл. Да, прикольный руль и вынос. Туда можно пиццу ложить смело. Ну, да, я не пробовал, конечно, но... И ехать хомячить. Едешь, Со... кормишь пилотон. Вот тут есть подставочка под этот кофейный стаканчик. Все норм. на работе компания. Рогозев, попили чайка и едем на следующий пидстоп. Самое топовое место, где мы пидстопили. По порциям точно. Лакшери, да. Поднимаем уровень. Вечереет. Мы уже в Мартусовке. Осталось 15 километров. Все. сезон открыт хорошей цифрой 130 километров топим по Борис пальке что-то пошло не по плану немного изменили маршрут простыкали поворот и накинули себе этим еще плюс 15 километров